Так, собственно, перед нами комплект для замены задних тормозных дисков, колодок основных, колодок ручника на BMW E46. Мы психанули, мы все взяли от ИЕ. Давайте теперь посмотрим. Первое, основные колодки от ИЕ, вот с таким длинным номером. Ниже мы его оставим. Сто процентов нон асбестос мексиканские что ли колодки? Неизвестно. Основные колодки выглядят сочно. В общем-то, вполне плохо. Колодки, антискрипная накладка, мягенькая и по Ну, А ты есть АТЕ. Чего, могли бы положить еще смазку для направляя, но, но нет. А почему нет? Потому что она у них продается отдельно. Маркетинг. Маркетинг. Колодки. Еще континенталь. Интересная наклейка. Это континентальные колодки. Хорошо, колодки ручника. Ну тут вообще как бы все просто. Хорошее качество. Чудо тут написано. Стучат целые, не отклеенные, хорошо прокрашенные. Ну что, кайфовые колодки. Вот. И Теперь самое любопытное, а не самое любопытное. У нас есть еще обязательная деталь. Это свистюлька, Датчик износа тормозных колодок задний задней правой. Мы его взяли в Феби. Номер 11936. Ну, как бы, учитывая, что у нас на автомобиле уже был скрип задних колодок, то датчик уже приехал по-любому. Вот, и теперь давай, самое, наверное, любопытное и Да, вкусняшечка. вкусняшечка, да. Тормозные диски. АТЕ Power Disc. Вот с той самой эротичной бородкой. О! Вот так выглядит АТЕ Power Disc на е 46 на жопу. Чу, как всегда, без комментариев. Всё супер ни хрена неровная. вот тут насечка пальца я сейчас себе нахрен порежу могли бы кстати полирнуть поинтереснее но ну, да ладно тут фирменное нанесение наверное каким нибудь любимым лазером внутренняя поверхность под колодку ручника вот, собственно мы попали это она вот ну чё внутренняя поверхность все как положено с хоном в общем-то, да, все по кайфу, но здесь тоже, да, нифига неровно они будут притираться. Это технологическая неровности для лучшего притирания. А, при ты думаешь, да? а Конечно. Хорошо, конечно. ну ок. Будем надеяться, что именно так. Вот, но во всяком случае, на то, насколько они будут охрененно тормозить за счет вот этих насечек, мы сказать не можем. Поскольку это 2 литра, тут охрененно тормозить не получится. Вот, но, тем не менее, выглядят они достаточно сочно. Особенно на некоторых стилях дисков, когда видна насечка, открытые диски, да, когда оно притирается. Вот спереди у нас на автомобиле стоят такие же power-диск, только передние соответственно. Вот, но я думаю, что когда мы поставим заднюю еще в купе с тем, что автомобиль у нас завода заводовым обвесе, ну, это будет, наверное, как минимум охрененно смотреться. И разница, собственно, между обычными ATE-шками и пауэрдиском, там, ну, порядка рубля, по-моему. То есть, ну, это не каждый день менять, не, не, ну, насколько, лет на 5 мы, наверное, их точно ставим. Вот, поэтому, ну, наверное, не стоит экономить, как минимум. Конечно, торможение эффективность она даст в любом случае, потому что вот эти насечки, они все равно избавляют от перегрева при длительном торможении. Но э -э, как бы вау эффекта конечно не будет, если вся остальная тормозная система где-то что-то не в порядке. Но вид, вид и уверенность будет стопудово. Ну, ну, по вот задумке от ИЕшников эти колодки, о, точнее диски, они по их задумке должны быть заточены под керамические колодки. А, ну ты знаешь Но и... они прекрасно себе работают с обычными не керамическими Нет, керамическими. они работают отлично с обычными колодками а, Вот с такими они будут отлично работать Колодками вот, А керамические колодки, которые стоят на моей а Передние тоже от e диск Два года назад установлены с керамическими колодками Я думаю, тут отдельно нужно будет Потом снять и показать Так вот у меня такое ощущение, что блядь, когда придет время Я буду менять не колодки, а менять диски Потому что колодки, сука, у них еще вот такой же налет Вообще, как будто я их вчера поставил Ставил. а на дисках уже под миллиметр есть выработка то есть два года прошло но не знаю я не скажу что я прям вот офигел от торможения что а, -а, -а вот это да она тормозит но ну нет но ну, длительное торможение может быть поинтереснее ну торможение есть но как минимум сам факт в том что я влетаю при следующей замене на диске пусть это будет даже через год но чуть меня она мало радует поэтому нафиг на оставить ставить обычные то, тормозные колодки и не париться